Я приведу пример, вам станет понятно, может быть, кого-то очень сильно расслабит вообще и задаст вектор на ближайший год, а иногда даже три, для поиска себя, потому что как только человек становится более-менее зрелым, видимо, да, вот вы выросли, вам сразу говорят, вы да свое определение. Я такая, я такая в работе, я буду делать это, буду заниматься этим там и никак по-другому. Очень часто вас изначально определяют и вам не говорят, что вообще-то любая одежда – это только одежда, это форма. А дальше, когда вы ее на себя надеваете, вам нужно вне себя ощутить. Я думаю, вы помните эту ситуацию. Вы смотрите на манекен и на нем платье сидит, вау, да? А потом вы натягиваете на себя это платье. Даже свой размер, допустим, вы адекватны. Да? И берете свой размер. И смотрите в зеркало, смотрите на манекен. В зеркало, на манекен. И понимаете, что платье лучше продать манекену. Потому что вы не соотнесли... Свой размер бедер с соотношением, как у вас эти бедра на талию насажены. Понимаете, они у всех по-разному. И вы не поняли еще себя, вы не знаете, что идет вам. Потому что то, что красиво смотрится на этой женщине, на вас будет смотреться уродливо. Не потому что вы уродливы, а потому что эта форма уродует вашу красоту. И нужна просто другая форма. Но вам не говорят ищите и, например, за пять лет я родила всех своих детей на эту жизнь, которую я хотела. И вот старший семь, понятно, младшие почти 2, но это уже процесс повосходящий. Максимум я дала, в конце концов, я уже просто не кормлю грудью. Я не уходила, у меня не было декретного отпуска ни с одним ребенком. Я всегда продолжала вести тренинги, работала. Просто с меньшей интенсивностью. Я возвращаюсь в свою большую интенсивность. Как я ее начинаю? Во-первых, я точно не начинаю ее так, как вела ранее. У меня нет даже идеи влезть в старое платье. Понимаете? Да, тогда были. Мировые тренинги я ездила по разным странам. Было, были, была череда российских городов, когда города менялись как перчатки. И мой месяц состоял из четырех тренингов. Пять-пять-пять-пять дней, да, иногда семь. И я просто приезжала, ставила чемодан, стирку, спать и стирки, поехали дальше. Организаторы, иногда снимая меня с самолета, слышали вопрос. Какой город? Что проводим? Какой тренинг? Хорошо. Все, это турне, это череда бесконечная, и это было прекрасно. Это было то, что мне нравилось. Вот я тащилась от этого. Я помню, когда люди спрашивали, а вы так будете лично, я смотрела на них понимала, а они не знают слова, что такое личность. Потому что все, что достигает своего максимума, устремляется к своему минимуму. Я говорила, обязательно придет время, когда это исчезнет. Поэтому, во-первых, пользуйтесь сейчас. Все, кто успели, идти попользуйтесь а во-вторых, будет что-то другое. И вот сейчас, когда я выхожу да, из, того, из нового полета, который назывался «Дети», я опять себя пробую. Что конкретно произошло за последние полтора года? Всего лишь полтора года, когда я родила последнего ребенка и сказала «Вау, так я пришла в себя, март месяц, в какую форму я влезу? Первое, я влезла в социальные сети. До этого я вообще не общалась с социальными сетями. Я не знала, зачем они, я не понимала, что там люди делают. И что я там могу делать? Нет, это не для меня. А, гибкость вашего ума позволяет вам сказать, это не для меня, а дальше сказать, в такой форме. Меня не интересует постить свои завтра. И я не считаю, что это плохо. Меня не интересует. Вы понимаете разницу? Если вам в кайф постить свой завтрак, вы просто обязаны забить сеть свои завтраки. Потому что это доставляет вам удовольствие. Понимаете? И ни один другой человек, ни более умный, не более глупый, не более образованный, не менее образованный, не может сказать вам, что это или это. Какая разница, если вам это в кайф. Потом забьете сеть ужинами. Потом вам перестанет это нравиться, и вы забьете на сеть. И будете просто есть сами в одиночестве. Это всего лишь форма, форма, в которой вы проявляетесь. И я спросила себя, хорошо, как я там хочу проявляться. Но я не знала, как я хочу проявляться. Я знала, что не так, не так, не так. Это очень важно. Сначала... Вы говорите, если вы чего-то не хотите, вы говорите, вот у нас такой, нет, я этим не буду, я не буду так делать. Прекрасно, ищем форму. А что? Я не ношу платья. О, смотри, у тебя отвращение. Вы слышите в этом, да? Я не ношу платья. Какие платья ты не носишь? Вот этих цветочек с бабушкиным, так Прованс их. Ну, сейчас называется Прованс, вообще наши бабушки, это на севере, у нас были халаты в Советском Союзе, помните, да? Вот. Бабушки были модняшки, французский прованс. И вы говорите, навеждаю прованс. Но ваше отвращение, помните, как отвлечение, сужает фокус зрения. И вы считаете, что платья только в мелкий цветочек. Но это же не так. И как только вы скажете, я не хочу, спокойнее, спокойнее. Я просто не люблю платье в цветочек. Или я не люблю платье абстракции. Я обожаю крупные цветы. О, что тебе нравится? Да ладно. Убери свое отвращение от чужих форм. Верни себе свое желание, право желать. На самом деле, возбереги то, что они желают и они позволяют. А вы не позволяете, потому что не желаете. И вот, допустим, я начала общаться с соцсетью. Пробовала себя так, пробовала себя так. Поняла, что мне э, нужна какая-то форма. И вообще, если проследить мою соцсеть, это взять за полтора года. Очень видна динамика. Динамика поиска себя тексте, да, понятно, я училась, мне было интересно, как донести, как выразить, потому что у меня научная школа, я вообще великолепно владела научным языком, совершенно не понимала, как по-человечески я Я училась, как пошить такое платье, ну и так далее и тому подобное, но еще в этом обучение было важно, а мне нравится, а мне нравится вот так, потому что я видела, как это делают другие, и это ваша задача. Искать себя, потому что очень часто вы не начинаете свою реализацию только потому, что, во-первых, у вас есть отвращение к чужим формам, которые на вас не налезут. И это правильно, только отвращаться не надо, просто сказать «и моя форма». И дальше спросить себя, дальше вы обретаете свободу «а какая моя форма?» И не говорить себе «такой формы не бывает». Это ригидная часть ума, погладьте его, это ваш дедушка в голове, понимаете? Дедуси такой, вы взрастили свой ум, он устарел катастрофически, он боится нажать новую кнопочку, он боится освоить новую программу. Вот у вас есть дедушка в голове, только он ворчливый, потому что вы не хотите увидеть, что он дедуся, понимаете, ему сложно. Ну вот представьте такого дедушку, вы что будете выпинать ногами? «Быстрее, хочу хотите быстрее, давай!» Вот это мы делаем с собой? Нет. А я говорю вам, я вообще ничего не выручу. Ни в технике, ни в информатике. Лишнюю кнопку нажать, это у меня ужас, потому что я понимаю, что сейчас могу хакнуть весь компьютер. А дальше что? И вы говорите, да, я такая же, что мне делать? А дальше вы начинаете загоняться над вопросом, что делать? А я говорю, я не знаю! как пространство решит этот вопрос, но мне очень нужно быть современной, адекватной и, и смотрите, у меня муж хорошо разбирается в технике, и смотрите, он идеально объясняет, если вообще вы когда-либо с Сергеем общались или еще будете общаться, например, проходя у нас онлайны, то вы растаете от того, как бережно, нежно, мягко и совершенно без раздражения Он умеет объяснять совершенно примитивные, базовые вещи, да по 10 раз Вот в этом мы с ним одинаковы. Я могу то же самое про дыхание делать, я осознанно Вот 23 года уже делаю А он про технику Как какую-то фотографию прикрепить, закрепить, распечатать, перепечатать Боже, ну одно удовольствие И это прекрасно и если вы точно так же не будете напрягать пространство своим напряжением, я ничего не понимаю в этой технике, в этих новых программах, в соцсетях и так далее. Если вы перестанете напрягаться, а просто откройтесь, и скажете, ну я не знаю, ну, мне очень будет любопытно, как пространство поможет мне реализовать себя в этом качестве. В том моменте, который я действительно ну, не знаю, как освоить сразу появится кто-то или что-то, что вам обязательно поможет. Далее, если мы говорим о форме, поиски себя как формы, мне сказали Наталья, у вас длинные тренинги, люди ускорились, люди хотят за один день, одного дня совершенно достаточно, вот нужно просто глоток свежего воздуха, пожалуйста, проведите однодневку и я сказала, ну вообще, я никогда не примеряла это платье, потому что я всю жизнь, я как начинала с 4-5 тренингов, я так их и вела. Всю свою жизнь. семь, девять, десять дней, один день. Без проблем. Но однодневный, в связи с тем, что специфика моей работы, это трансформация, это как операция, а не просто терапия, да, когда приходят просто поговорить с человеком, снять симптомы, мне плохо, поговорить со мной, и те, что все будет хорошо. У меня просто другая специфика деятельности. И я как хирург в И поэтому я с ужасом представляла, что, какую операцию я могу провести за один день. Я провела две однодневные операции. Я помню интенсив, который пришлось создать. То есть реально вот сжать это все, чтобы через девочек это все пропустить. Я помню их ошалевшие глаза. Потому что проводок, знаете ли, тоже должен быть готов. Потому что нельзя сразу в проводок там, 1500 вольт пустить. И они были очень благодарны, но они вообще не поняли, что с ними произошло. Потому что у нас не было никакого времени, ни одной паузы для переработки. Понимаете, для усвоения, для этого экологичного мягкого течения. Какое? Нон-стоп, 8 часов, все. Они приехали к 12, к часу некоторые, в субботу, и все их отправляют. Слава Богу, некоторые могли остаться на ночь, мы парили их в бане, то есть, это, грубо говоря, еще утром я, я что-то пыталась дозашивать. Что я поняла для себя? Людям удобно, но есть ли в этом я? Нет в этом я. Нет в этом никакой трансформационной работы. Стало им или им легче? Конечно, они благодарили. Они говорят, Наталья, спасибо, я же умирала. Это один день, этот глоток воздуха, это счастье. Я бы на большее не вырвалась. Я все понимаю. Но есть масса других прекрасных специалистов и программ, которые обеспечат вам этот один однодневный глоток воздуха. Они больше, честно, не могут. Они сами на этот день растягиваются, как умеют, потому что, ну, это тоже большая задача. Нужно знать свой масштаб. И кто-то не может себя впихнуть в таз, потому что он море. А кто-то, извините, если из тазика выльется, так он окажется лужей. И важно знать себя, и искать себя. И может быть хрустальная ваза как раз для вас. Понимаете? А мне нужно, эх, разбежались на несколько дней. Хорошо, вот она уже волна плещет, и вот нас уже понесло, и вынесло самое главное, туда, куда нужно. И дальше, если посмотреть динамику того, что я делала, я говорю, ну хорошо, хорошо, я понимаю, людям удобно. Что я сделала? Я сделала двухдневный тренинг. Я шла на встречу, я к чему вам говорю, ищите себя, ищите себя в взаимодействии с другими, не надо противопоставлять себе миру и говорить так неудобно, я так не хочу. Нет. Что такое самореализация? Самореализация, когда ты реализуешь себя, но ты же хочешь, чтобы реализацию тебя, это не самотворчество. Самотворчество потвори у себя дома. Сама для себя букетик составила, сама себя сотворила для себя. Ходишь и радуешься. Дом каждой женщины это место ее самотворчества. И там неважно. важно, что скажут другие? Там неважно, это взаимодействие. Ну, пару подруг все равно придут, ахнут. Если они ахнут, больше не придут, вы же понимаете. Так что там реакция однозначная. А здесь другое. Если вы хотите самореализации, есть люди. Вы учитываете их, и вы спрашиваете себя, так, вот это платье, вот сейчас я выхожу к этим людям. Какая реакция? А, людям нравится, а мне в платьишке неудобно. Переодеваем платье, даже если людям нравится. Ну и что? Да, двухдневные тоже хорошо. Все приехали на выходные, вау, классно. Ну что? Уезжали также, уезжали, а что дал двухдневный тренинг? Вот пошло распаковываться, вот оно раскрылось, вот, а дальше что? А дальше мне нужно оперировать. А вы уже грузитесь в автобус. Ну и что мне? Разорваться на 50 частей, ехать с вами до оперировать лично? Нет, конечно. Специфика работы другая. Потому что вы говорите, вы знаете, Наталья, у меня тут голова побаливает. И терапевт, естественно, дает вам таблеточку и говорит, ну вот смотрите, голова не болит. А я смотрю, говорю, девочки, у вас опухоль. Опухоль, метастазы надо резать прямо сейчас. О чем вы? Я вам дам таблетку, потом еще одну таблетку, а опухоль в конце концов вас сожрет. И таблетки не помогут. Остаемся. И делаем так. Потом был трехдневный, потом я сказала, все, окей, нормально. Люди, которые хотят отдохнуть, глотнуть свежего воздуха, восстановиться, легко найдут себе именно такие программы. Потому что меня в этом нет. Как я не пытаюсь тиснуть, я все равно лезу туда со скальпелем. Понимаете? Народ на релакс, а я со скальпелем за ними гоняюсь. Ну нельзя так с людьми. А тут все понятно. Если вы можете вырваться на 5 дней минимум, это значит, вас уже так достала ваша жизнь, что вы готовы на операцию. Понимаете? Все очень просто. Ваши усилия адекватно оно должно быть адекватно тому результату, который вы ожидаете. Потому что очень часто люди, приезжающие, ну, вы, вы интернет вообще читали, два часа вебинара, мы трансформируем вашу жизнь, найдем любовь всей вашей жизни, сложим вашу пару, у вас будут здоровые дети. За два часа вебинара, когда кто-то будет, какая-то голова сидит и вам рассказывает. До чего мы дошли, что мы идем на это? А до того, что на самом деле каждому свое, и кто хочет поговорить и послушать о счастливой жизни, должны это делать. А кто хочет ее менять, тоже должны это делать. И, естественно, я спрашиваю себя: я могу это обеспечить? Конечно, без проблем. И вот я снова вернулась к своей форме. Считаю ли я, что я э, вернулась к той же самой? Нет. В 19 лет я вела программу «Да у женщины». И был день, когда я поняла, она умерла. И я полгода была в ожидании, что будет. Это тоже важно, важно уметь ждать, что родится. Форма понятна, да, это в любом случае, пятидневные тренинги. Потом родилась три райа. Я рассказываю вам это, чтобы вы не боялись себя искать, потому что после тренинга вы вернетесь в свою жизнь, и многие уже пугают себя вопросом, что я буду делать со своей той старой жизнью, я такая новая. Как что? Вы будете примерять ее. Вы приедете и примерите ее. И какая-то часть вашей жизни вас очень устроит. Вы скажете, о, как здорово, это на самом деле я до нее не дотягивала. Это мне было некомфортно. Это у меня здесь была боль. Боли не стало. И вау, теперь смотрите, я могу общаться с ним, с ней, с ними на совершенно других уровнях. И мне больше ничего не болит. И их не надо менять. А какая-то часть, естественно, скажите, нет, это устарело. Это платье я больше не буду носить. Оно очень красиво. Очень. Вы же знаете, особенно когда переход возраста, Посмотрите на свои платья и понимаете, а какое платье красивое, я не так часто его надевала, и оно так хорошо сохранилось. Но вы надеваете его и понимаете, что теперь это уже не вы. Платье отдельно, а вы отдельно. Вы изменились. Вы выросли из этого платья. И вот так вы будете примерять свою жизнь. А дальше вы начнете искать. То, что вам не подошло, замечательно вы откладываете, отдаете кому-то другому, кому-то очень нужно. Зачем мне занимать место однодневных тренингов? Кто-то молится, чтобы у него были однодневные тренинги. Я тут там свои, извините, за децепо приду и займу все. Масштаб-то большой. Зачем? Мы уступаем место, это не наше. И мы спрашиваем себя, что дальше, что дальше, что дальше. Еще прошлой осенью, в октябре месяце, на одном из тренингов женских, на материнском, кстати, я заявила, я никогда не буду вести онлайны. Именно с такой интонацией. в этот же момент я поняла, что у меня есть отвращение в этой фразе. И я приехала домой и спросила себя, Какие онлайн-тренинги вызывают у меня отвращение, что мне не нравится в тех онлайн-тренингах, в которых так много эмоций я бросила этой фразой. Тренинги, где бла-бла-бла, где обещают трансформацию, а реально не происходит. Я сказала себе, я не буду вести такие тренинги, потому что я трансформатор. Значит, я придумаю форму, и выберу темы которых возможно, потому что провести три раю невозможно онлайн, нужна групповая динамика. Но есть более высокие, в смысле, более поверхностные задачи, ну, например, призвание. Призвание – это навык, это профессиональная реализация, которые можно провести без группы, то есть можно с вами онлайн докопаться до вашей сути, можно всколыхнуть, убрать кучу неприятностей на тему вашего призвания и привести вас к вашей реализации без проблем. Можно, но тоже не бла-бла-бла. И я разработала специальные аудиотренинги, это метафоротерапия, периксоновский гипноз и так далее, с дыханием обязательно, которое вы проделываете дома, под моим чутким руководством идете в группе, читаете и прочее. То есть я спросив себя, чего я не хочу вести и что я хочу дать людям, разработала программу, которой я абсолютно довольна. Люди проходят, получают результаты, находят себя в новых качествах, в новой форме, не обязательно менять профессию, если вы просто форму не видите. И все. И зарабатываю деньги, буквально сегодня несколько девочек благодарили за то, что не она сама. Полгода назад они прошли у меня призвание. Не ее муж, даже не представляли, что есть такие профессии, в которых сейчас они реализуются, сейчас у них масса предложений, деньги в пять раз больше, чем она зарабатывала. Полгода назад она, безусловно, довольна и счастлива. То есть мы просто перестроили мост, мы убрали много неприятностей на эту тему, мы разблокировали ее тело, и замечательно, она вошла в новую вибрацию своей реализации. Это возможно онлайн. И так каждый раз, когда вы будете после тренинга искать себя, вы находите вот это отвращение к чему-то, а потом идете туда и спрашиваете, а где здесь я? Какая форма моя? Что могу позволить я? Что могу дать я? И все. И никакой конкуренции. Забудьте вообще об этом. Главное найти себя. Как только вы обнаружите себя, а нет ни не такой, нигде больше такой, как вы, нет. И так вы это, как кто-то другой, делать никогда не сможете. Конкурируете вы, не конкурируете, это бесполезно. Так вот, не бойтесь этого поиска. Это значит, что вы все это время не сидите, вы делаете. Почему? Потому что невозможно примерить платье умом. Это последнее невозможно смотреть на манекен и сказать: это мне не пойдет. Это то, что вы часто делаете в магазинах. И одно из заданий после тренинга для вас это пойти в магазины и примерить коллекции, которые вы никогда не примеряли, проходя мимо говоря это мне не пойдет. Это ум, это старая часть ума. Вы не знаете, это очень важно. Вы не знаете на самом деле. Может быть и не пойдет. А вот может быть с тем жакетиком, который предусматривает эта коллекция, очень даже ничего, потому как дизайнер не просто так на жакетик постарался. Понимаете, это нормально, но проверять себя, искать себя нужно в практике. Нельзя было сидеть полтора года назад и говорить Пока, вот я не буду выходить в соцсеть, пока я не найду себя. Я пойду поучусь писать тексты, я пойду посмотрю, там, поговорю с дизайнерами, как лучше буду искать, и вот когда я найду свое, вот тогда заявлюсь на перни. Нет, идем в том, что есть, и в практике себя узнаем. Мотив. Мотив имеет значение. Если вы в своей деятельности, я прекрасно понимаю, мы ну, все люди, мы завтракать хотим, потом обедать, потом кушать, да, особенность у нас дети, они вообще не понимают, почему еды может не быть, слава богу, наши дети еще не дожили до таких времен, чтобы они могли понять, что в холодильнике может не быть еды, все хотят кушать. И вы же совершенно естественно, когда думаете о своей деятельности, о работе, которую хотите найти, или о работе, с которой хотите уйти, вы руководствуетесь рублем. Вы говорите, так, а на что я буду жить? Это очень правильный вопрос, вопрос зрелых людей, которые стоят на земле. Но если это становится вашим первичным мотивом, вы пропали. Человек, у которого впереди по отношению к деятельности стоят деньги, теряет харизму, теряет энергию, теряет подпитку идеи, которая могла бы, идеи этой деятельности, которая могла бы питать его и помогать ему всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И если вы назначаете что-то, неважно, что вы там ведете, или собираетесь вести, или работать, ну, здесь просто много людей, которые работают с людьми, там коучинг, психологи, массажисты и так далее. Если первичным становятся деньги, как ни странно, становятся становится меньше, самое главное, клиенты куда-то расползаются, все, кому надо, по углам, по щелям, вот именно сейчас могут. Но даже если они приходят, у вас больше нет харизмы ведения. Все, у вас влечение. Снова. И несмотря на то, что у меня тоже есть дети, даже четверо, их тоже нужно кормить, одевать, обувать, они хотят раскраски и прочее. Мотив когда-то мой учитель мне буквально вдолбил в голову, и я благодарна ему до сих пор, за то, что мотив деньги всегда стоит вторым. Вторым Первым стоит то, ради чего ты здесь. Ты сама или ты сам. Если, если тебе за это не будут платить, или если тебе сразу оплатят всю твою жизнь и кормежку твоих детей, будешь ли ты этим заниматься? Понимаете? Это два важных вопроса. Ну все, решился финансовый вопрос. Ты будешь это делать, потому что ты не можешь этого не делать. Все, ты на правильном пути. Любой другой вариант ответа не сработает. И с чем бы странным, по вашему мнению, вашего легидного ума, это всего лишь его часть. Вы не собирались заняться? Если вы этим займетесь, и если вот это такой ответ, да, я буду этим заниматься, у вас будут клиенты. Если вы начнете искать форму, это просто поиск формы, как это донести до людей. Дальше вы просто применяете платье, у вас найдутся люди, спонсоры, да все что угодно, обучающие курсы, где вам раскроют, покажут. Понимаете, главное дальше искать, а не сидеть, естественно, и не ждать, распевая мантры.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 We'll